Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading. Сегодня очередной выпуск Market Talks с приглашенным экспертом. В этом видео мы зададим вопросы о текущем состоянии рынка, который интересует наших подписчиков, трейдеру с 6-летним стажем, управляющему активами на основе доверительного управления Никите Герасимову. Никита поделится своим мнением о фьючерсах, которые торгуются на CME Group. Скажем несколько слов о рисках. Компания Order Flow Trading предупреждает, что проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска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 Итак, мы начинаем. На золоте сформировался крупный объем, который отмечен на графике стрелочкой. И мы видим реакцию продавца. Означает ли это, что произошел разворот и каковы потенциальные цели для снижения золота? Да, безусловно. По золоту мы видим хороший объем. Здесь качество набрали покупателей и развернули вели их вниз и вынесли их по стопам разворот уже виднеется я считаю что мы можем увидеть небольшую коррекцию вот в эту область в зону кластерного вливания здесь основные продажи будут и э, движение идет у нас к уровню 1254 1256 это основное движение с практически стопроцентный take profit. и 1240 1242 э, данный горизонтальный объем, который мы видим, он выступает как уровень фундаментальной поддержки, область фундаментальной поддержки, и я бы основную цель взял в первую очередь вот данную область, и здесь я бы закрывал свои продажи. В зависимости от того, какая будет реакция на данную область, я бы, возможно, даже присматривал покупки, да, то есть вход на разворот. Нефть консолидировалась в районе 49 долларов и сформировала новый крупный объем. Если признаки продавца или покупки будут продолжаться и дальше? На данный момент мы можем наблюдать, что нефть отбилась от уровня 49,70, как самопроторгованный объем данной области, и направилась вниз. Наиболее перспективно движение цены вниз к данной области 47,80-47,40. Это в первую очередь область крупного горизонтального объема. Также это область поддержки и сопротивления. Ну, в данном случае это область поддержки. Вот она. В связи с чем рекомендую искать продажи с целью движения скорее вот такой. От каждого уровня мы можем скорректироваться, отбиться. 47-80. Взят уровень как а, среднестатистический, на самом деле здесь область 47.90, 47.70, поэтому раз коррекция, возможно, два коррекция и три. То есть пока ничего не говорит о возможности покупок, а, ищем продажи и дальше уже с подтверждением заходим в покупки, либо закрываем свои продажи. Покупательно евро контролирует котировку уже более четырех месяцев. Каковы потенциальные цели для движения вверх и насколько вероятно начало коррекции? Безусловно, евро качественно вырос за эти последние четыре месяца на 10% и основная цель, которую я проследовал, это 1.19 мы ее взяли, 1.20 это самая такая стратегическая цель, но о ней пока говорить не приходится. Смотрите, в пятницу мы наблюдали с вами хорошее импульсное движение вниз, которое говорит нам о потенциальном развороте. И в моем мнении разворот уже начался. Мы видим коррекцию. Я бы порекомендовал всем искать продажи с подтверждением первую часть от данной области. это область в среднем 1.18500 плюс-минус, несколько десятков тиков. Что касается по цели. Первая цель 1.17, а в частности от данная область горизонтального объема данная проторговка я бы посоветовал взять цель 1.17.1.16.850 если мы говорим о более значимой коррекции до да, более затяжной коррекции то это безусловно цель 1.14.500 да, вернуться в данную область набрать новое движение и попробовать пойти да, дальше наверх с возможностью пробития 1.20 и э, движение видим, как фьючерс на фунт подходит к исторической зоне сопротивления, выделенной на графике. Если сейчас признаки присутствия продавца или рост будет продолжаться в район сопротивления. Что касается фунта стерлингов, мы наблюдаем разочарование инвесторов на слабую позицию банка Англии. Первый момент и второй момент на хорошие статистические данные по Америке мы росли достаточно долго. Основная цель у нас была 133 134 К сожалению, буквально немного не хватило, чтобы дойти до этой зоны. И сейчас мы наблюдаем разворот. Что касается разворота. Я думаю, движение в лонг продолжится, но ориентировочно где-то через месяц, через полтора. Пока мы наблюдаем коррекцию в зону 130 и основное движение, я бы посоветовал закрывать свои продажи 1.2650. Этот уровень, как вы видите, у нас неоднократно выступал уровнем поддержки и сопротивления. Именно с этого уровня мы пошли на движение в данной области. Поэтому вполне возможно, что цена откатит в данную область, накопит позиции. И как только риторика финансовой элиты Англии мы можем увидеть продолжение движения и наконец можем видеть фунт в данной ценовой области. Мы видим, что канадский доллар протестировал исторический экстремум, выделенный на графике, который был сформирован в мае 2016 года и у нас появились признаки присутствия продавца. Можно ли считать, что канадец развернулся и какие потенциальные цели этого нисходящего движения? Что касается канадского доллара, так же как и остальные валютные фьючерсы, он направился на коррекцию вниз, поэтому рекомендую искать продажи с целями основными. 0,786, 0,78 это основные цели на ближайшую неделю, более грандиозные цели это 0,749 и 0,771, что касается дальнейшего возможного движения в лонг, оно в принципе возможно, я думаю, ближе к сентябрю месяца месяце или даже в сентябре. И также обращаю ваше внимание на огромные лимитные ордера, которые сейчас находятся в стакане. Это нам говорит о том, что интерес к покупке есть, будут набирать позицию и как только ее наберут, цену отправят наверх. Никита, спасибо за интересные и развернутые ответы. Обязательно будем следить за развитием твоих сценариев вместе с нашими подписчиками.